Нет, вы не тупой? Лучший комплимент, что я слышал. Здравствуйте. Да? О, здравствуйте. Наконец-то адекватный человек, блядь. Да, вы, вы слишком рано так говорите. Вдруг я сейчас мочитаться начну. Вы, вы не спешите. Не спешите с выводами. Вот так некоторые женщины спешат с выводами, а потом им алименты платят и живут одни. Шучу. Шучу. Его, Егор меня зовут, Егор. Меня Юля. Юля, здравствуй. Здравствуй. Все. Искренне рад э, с Пермячкой пообщаться впервые в чат-рулетке. Спасибо. А вы откуда? В город ново Это где? Это недалеко от Санкт-Петербурга, 125 километров. Поняла. Напомните мне какого нибудь известную личность из города Пермь. Татищев. А вы кто такой? Татищев. Татищев. Так, допустим, я тупой, давайте еще кого-нибудь поизвестнее. мне. Нет, вы не тупой, я просто скажу, что Татищев обосновал наш город. А, я, я понял. Не, просто наш город Новоладуга основал Петр Первый. Блин, ну это классно, ну понятно, так, что на У нас Попов очень много вклада внес в развитие радио в а, наш а, город. Вот вот, Попов, да. Попов попроще. Попов знакомая фамилия. Такие еще. Я тут, может, что-то слышал, но не так. Да вы слышали сто процентов, просто на слуху не Да Какой-нибудь шоу из шоу-бизнеса есть известный человек из Я никого не знаю. Все лгут. Ты пацаны откуда? Реальные пацаны от нас. Вот, ну видишь. Зачем? Вот видишь. Ну, вы меня спросили вопрос первый. У меня сразу кто обосновал ну, наш ну, город ну, и какой-то ну, вклад ну, внес. А ну, уж вы напомнили, я уж как-то вот, знаете. Вот. Вот нашли, нашли точки соприкосновения. У, у Уже нас хорошо. от нас шоумены не выходят. Мы их тут на корню сразу, чтобы, ой, нифига себе микрофон тут не сломал, вот это. Мы их тут сразу на корню, чтобы они таких вот э, лопости как Магринштерн, не делали. Мы их тут сразу здесь, Во-во, я про тоже. Таких не воспринимаем. Мы и не выпускаем тут их. А что у вас стаканчики? У меня шампанское. О, э, католическое Рождество под э, шампанское. Подобряю. Как вас зовут? Память в порядке. Егор. Меня Юля. Нет, у меня плохая память на имена. А меня как зовут? Юля. Да. <смещают> <смещают> да <смещают> вот. А сколько вам лет? А как вы думаете? Вот 54. Так, так, так. Вот <смешают> этот поворот. Спасибо. Я передам тем, кто ждет от меня завещание, что они скоро его получат. На самом деле, нет. А сколько? Буквально две недели назад, когда я тут товарищу скинул одну фотку. Вот так вот только с другим свитером. Он говорит, тебе тут сколько, 50? Ну, блядь, вот так вообще другой возраст. Да. Да, вот так 38. 36. Ну, почти. А вот так вы очень плохо выглядите. Не надо так. Стараюсь, стараюсь. Может я, может, я хочу себе этому здесь в чат рулетки найти, обеспеченную, у которой уже нет либидо, чтобы Они просто... здесь не сидят. Все, хорошо, не сидят, я понял. Здесь только не обеспеченные, у которых есть либидо. Нет, вы знаете, на самом деле, здесь есть люди с либидо, причем с хорошим. Возможно, они просто одиноки. А те, которые обеспечены, они постоянно пытаются во что-то вложить свои деньги, поэтому им здесь просто интересно. Ну пусть у меня, 54-летнего, вложат деньги, чтобы у меня как бы... Ну, да, 54-летнего, 54 блядь, немножечко переключились. Да, ну, да, допустим. было либидо, вот те, которые хотят вложить деньги. А я ничего не делал, я только вот им либидо свое за их деньги. Смотрите, мы сейчас с вами придумаем хитрую схему. Я вам потом да. за это, за авторские права отстегну. Давайте. Все. Следующее, это, как как это? Есть папики, а это мамки. Вот как мамку найду, которая будет меня вкладывать. Которая подумает, что я 54-летний, но дико привлекательный. И будет меня вкладывать, я вам буду отстегивать. Вам надо, знаете, куда? А, в порядке. Город Нового Ладога. Да едьте в центр Питера там дохуя да. мамков я больше за это за, за по любви тогда зачем вы об этом вообще думаете я, по, поугарать можно по-доброму я видимо слишком восприимчивая ну не ну вы чуть-чуть помоложе меня наверное это с годами придет вы начинаете понимать наверное да до свидания